Здравствуйте, Я рад вас снова приветствовать на нашем YouTube канале Enoт Сегодня у нас на обзоре очередной китаец, китайская подделка. На этот раз китай китайцы восхитились у нас триммером Indies Slimline Pro D8 и выпустили свою подделку этого триммера поделали они и триммеры упаковку, упаковка очень похожа, но в несколько раз меньше, чем оригинальная, то есть коробочка точно такая же, только очень маленькая, то есть она раза в два тоньше, ну и поуже, где-то на треть. Ладно, бог с ним с упаковкой. На упаковке здесь у нас э Написано, что он такой замечательный, беспроводной. Но, честно говоря, читать здесь что-то особо смысла не имеет, поскольку это китайцы и у них не всегда содержимое, соответствует тому, что на коробке написано. Ну, давайте заглянем внутрь, посмотрим, что же у нас внутри. Внутри у нас сам триммер. Внешне очень похож бутылочка масла, на удивление, китайцы в этот раз прислали масло, обычно они его вытаскивают, потому что не пропускают транспортной компании Насадки 4 штуки, так же, как у оригинального триммера, здесь в комплекте у нас насадки 1,5, 3, 6 и 10 мм, и насадочки, в общем-то, точно такие же, выглядят точно так же. В принципе, качество пластика терпимое, не могу сказать, что прямо такой уж плохое качество. Дальше. Зарядка. Зарядка здесь используется не какая-то своя собственная, как у Индис. У них там специальный какой-то блок зарядного. Здесь используется зарядка от USB. Ну, и в комплекте зарядное устройство на 1 Ампер. 5 Вольт, Ну, и, наконец, сама машинка. Машинка очень похоже на оригинал слева у нас оригинал если кто не догадался справа подделка немножко отличается тон здесь он более холодный здесь более темный. немножко пониже качество пластика если он заглянуть туда где у нас кнопочка вкл выкл здесь мы видим что есть дефекты отливки ну, само собой качество китайской подделки все же уступает оригиналу в мелких деталях. Ну и из явных отличий, э, еще раз повторимся, здесь зарядка по микро USB идет, здесь зарядка идет. Э, ну, свой штекер кругленький. Ножи опять же очень похожи. Э, в принципе конфигурация та же самая, ножи взаимозаменяемые. То есть можно сюда поставить в будущем оригинальный нож. Ну, Хотя смысл проще сразу купить настоящий оригинальный триммер. По мощности ничего сказать не могу Триммер я разбирал Компоновка примерно соответствует компоновке Уэндис Но аккумулятор без маркировки Поэтому сказать, какая у него реальная емкость И, соответственно, какая реальная мощность двигателя Невозможно В руке лежат они практически одинаково Чувствуется, что немножко другой баланс Развесовка у китайского триммера Но это не значит, что эта развесовка какая-то неправильная Она просто другая Ну и... Вообще, ну, в целом, что я могу сказать, пойдет. Понятно, что это не оригинал, понятно, что качество ножей будет наверняка ниже, э -э непонятна надежность внутрянки, но в принципе, если для дома, то возможно даже и сойдет. Ножи довольно острые, причем здесь они сразу же с завода с китайского были выставлены в ноль. Если посмотреть у Эндис, там есть расстояние где-то. Э 0,5 миллиметра или меньше между ножами. У китайца там расстояние порядка 1,2 миллиметра. То есть, прямо очень близко, но кожу не царапает на себе. Проверял. Снимает очень близко, очень чисто. Но, как обычно, у китайцев наверняка недолговечно. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Ссылку на этого китайца я оставлю, но опять же мы такими китайцами не торгуем и не собираемся. Просто иногда мне интересно посмотреть, что же там китайцы наподделывали. На этом, пожалуй, все. Будут какие-то интересные вопросы. Спрашивайте. Можете спрашивать здесь в комментариях под видео. Можете спрашивать у нас в группе ВКонтакте, которая называется ⁇ Вы не поверите, Енут постригун ⁇ Также у нас есть сайт, где можно купить. Оригинальную продукцию, которая называется Енот Постригон. но ну, и недавно мы обзавелись Инстаграмом, в котором пытаемся что-то публиковать пока очень редко. Ну, пока-пока. До новых встреч!